Всем привет! Ну что ж, сегодня мы поговорим о гарантированном призыве, что такое гарантированный призыв и чего вообще нам стоит с вами ожидать от призыва данного. Этот видеоролик уже на канале был, его удалил видеоролик этот YouTube, к сожалению, печалька, потому что там он нашел где-то видео, какое-то авторское право, не знаю, просто он взял и решил, что почему бы не удалить. Видео популярное было, сильное, такое понятное, краткое. Пусть будет. Ладно, в любом случае давайте приступим. Гарантированный призыв. Что такое гарантированный призыв? На экране вы видите кнопку. Так -то выглядит этот гарантированный призыв. Это призыв, при котором вы гарантированно получаете персонаж 5 звезд. 5 звезд да, и из списка, который вы можете увидеть в табличке «Drop Chance» в гачи details. Там находится эта вкладочка где-то среди призывов, и если с ней ознакомиться, вы увидите, какие персонажи вы можете получить после нажатия на эту кнопку. Естественно, важно понимать, что гарантированный призыв не является гарантом выпадения баннерного персонажа, это всего лишь гарант на пятизвездочного персонажа имеется в виду в данном случае. Выглядит следующим образом, опять же, намекаю на то, что вам стоит использовать только этот призыв и никакое больше. Но если вы бессмертный человек или же после того, как вы нажали на эту кнопку, вы не знаете, что такое анимация призыва и как вообще понять по анимации призыва, стоит ли вам плакать, радоваться там, и так далее, то давайте разберемся и с этим. Сегодня у нас задача посвятить себя призывам персонажей по полной. Поэтому виды анимации разбираемся сразу вместе с вами. Анимация с райсом без дополнений. Ну, выглядит она следующим образом. Появляется Райес, это вот такая вот анимация. Желтая кнопка, золотая вот эта вот. И больше никаких не ни сплэшей, ничего не появляется. Это анимация, при которой вы гарантированно получаете трехзвездочного персонажа, четырехзвездочного персонажа, пятизвездочного. Очень редко вы будете получать персонажа. Настолько редко, что просто... Неверо невероятно низкие шансы там долю целых с чем-то там процентов шансов выпадения пятизвездочного персонажа поэтому не катят не катит. такое самое самое самое самое плохая призыв анимация просто скип, просто скип. анимация со спешлом. вот таким вот splashу выглядит первый splash хороший splash красивый splash Шансы не намного лучше, чем у первого гарантированного призыва на пятизвездочного персонажа. В данной анимации нет, если мы говорим про золотую кнопку. Вдруг вы нажали на золотую кнопку, не знаете, что это происходит у вас такое. И в данном случае четырехзвездочный персонаж у вас уже гарантирован будет. Там не один, а два, а три даже, скорее всего, персонажа. И пятизвездочных персонажей у вас опять здесь будет... Либо по минимуму, либо ни одного вообще. Настолько по минимуму, что, скорее всего, ноль. Следующая анимация. это анимация рается с двумя сплэшами, или же золотой ангел. И в данном случае важно понимать, что без гана в данном случае будет рассматриваться эта анимация. Анимация гарантирует вам получение пятизвездочного персонажа, если вы нажали на золотой призыв. То есть золотую кнопочку нажали, и вы такие, о, зашибись, пятизвездочный персонаж, мне повезло. Мне повезло, и вы из о, Gachi Details, опять же, можете узнать, какой персонаж вам может выпасть о, заранее, посмотрев эту табличку. Не рекомендую смотреть, слишком низкие шансы, у вас инфаркт может хватить, меня, к примеру, не хватил, но вас может хватить, потому что черт низкие шансы. Ну так вот, в данном призыве вы получаете гарантированно пятизвездочного персонажа как минимум одного. Если вы везучий, то с этой призыва можете получить и пятизвездочного персонажа дополнительного. Это уже ваша удача зависит. Здесь нет никаких дополнительных эффектов по поводу получения там баннерного персонажа или же еще чего-то. Просто хорошая анимация по получению 5 персонажа. Не более. Следующая анимация. Анимация Райса с Гананом. Вот здесь тоже все поинтереснее. Эта анимация поинтереснее чем? Ну, во-первых, всегда с двумя сплэшами она делается. Во-вторых, Ганан это гарантированно один персонаж, которого у вас нет на аккаунте. Любой персонаж, которого у вас нет на аккаунте, это гарант того, что у вас появится Ганан. Uh, ну, почти всегда гарант, <laughs> я бы назвал на начальных стадиях, ну, а под конец, когда уже это ветеран такой войны, uh, 800-900 дней ты уже играешь, там тысячу дней играешь, uh, у тебя все реже, реже, реже, реже, настолько редко появляется этот персонаж, uh, в призыве что просто ужас. Ну так вот, Ганан это гарант на получение персонажа, как минимум одного в uh, ваш аккаунт, которого у вас нет. Стоит радоваться этой анимации. Как по мне, да, после последнего обновления с компендиум, каждый персонаж может принести вам очень много ресурсов. Как минимум плюс 5 кристалликов за каждого персонажа вы можете получить. Это зашибись. Это реально круто, поэтому рекомендую радоваться при виде лысого из Бразерс. Бюджетная версия. Следующая анимация это сладкий рой. Сладкий рой это челик, который вам позволит нежно расслабить свои булки и сказать следующее. О, да! Только сильно не ослабляйте свои булки, иначе вам придется после этого радоваться дропу. Ну да ладно, в любом случае, дропу вы будете действительно рады, скорее всего, потому что это гарант баннерного персонажа. А вот какой баннерный персонаж, это вот уже интересный вопрос. Потому что в баннере обычно от 4 до 6 персонажей в списке баннера крутить вот этот вот баннер, типа картиночки крутишь, видишь этих персонажей. Там обычно, ну, где-то 4-6 персонажа. Плюс два скрытых еще персонажа, вот эти вот как раз таки 4-6, вот два вот эти вот эти скрытые персонажи баннерные, они могут упасть в гарантированном призыве. С анимацией роя так вообще зашибись, вам будет. А без Гаранта, так сказать, если вы открыли золотую кнопку и выпал вам рой, то вас задушить можно. Шутка, YouTube не бань. В любом случае, это очень хорошая анимация, это гарант персонажа баннерного. Не факт, что у вас этот персонаж новым будет, но факт того, что это персонаж баннерный. Это круто. Далее, следующая анимация, это анимация с поздравлением, это то же самое, что с Ганоном. Ганон появился, зашибись, у вас новые персонажи, однозначно на аккаунт, анимация с поздравлением, это как минимум 2-3 персонажа, у вас будет точно новых в призыве, которые для аккаунта будут новые, то есть это всякие какие-нибудь там Ободоны и так далее могут быть, а это могут быть и какие-нибудь там... Рэм какая-нибудь, может быть, там, Эмилия, ну, допустим, к примеру, коллаб Эмилии, к примеру, вспомним, Эмилия, какая-нибудь Рэм, там, Рам и так далее, вот эти вот все персонажи в коллаборации, к примеру, могут вообще выпасть все, и тогда будет Congratulation, естественно, Congratulation, потому что у вас три персонажа новых на аккаунт, и у вас обязательно эта анимация будет. Отличная анимация, ветераны... Мы с вами ждем эту анимацию уже столько, что просто. Дайте уже ее нам просто. Просто потому, что мы хотим ее увидеть. Следующая анимация анимация радужная кнопка само. Вообще, в принципе, рай с радужной кнопкой это очень круто. Забыл сказать про Роя с радужной кнопкой. Раду... Рой всегда с радужной кнопкой. Вот без вопросов. Он всегда с радужной кнопкой. Раньше он бывает золотой и с радужной кнопкой. Разница между золотой и радужной кнопкой в принципе, есть, есть. Всегда. Во-первых, радужная кнопка обозначает тот факт, что у вас будет... Зашибись, зашибись, два... Два... два сплэша однозначно у вас должно быть. Либо же, даже если у вас каким-то образом там один сплэш или без сплэшей при радужной кнопке, вам не стоит отчаиваться. У вас будет призыв с... Гарантом на баннерного персонажа. В случае со степ-ап баннерами, этот о, призыв будет, скорее всего, со следующего даже о, степа в случае Райса. Или же гарантом с текущего степа со, о, в случае с Роем. Почему так получилось, я не знаю, но комьюнити заметила такую... Фигню, что с Роем в степа баннерах выпадают в основном те персонажи, которые на первом степе находятся, ну на текущем степе вернее, о, которые у вас есть. А Райес, он же дает больше шансов получить в степа баннере персонажа из следующего степа. То есть, к примеру, с баннера Харта, если мы предположим, мы открываем и у нас появляется Райес с вот такой вот кнопкой. У нас есть шанс даже получить харта. У нас есть шанс получить харта. С роем про харта можно забыть. Вот такая вот разница. Ну и есть анимация Корока. Корока анимация, в принципе, самая непонятная, самая бесполезная. Это вот такой вот маленький кружочек, шарик, бегающий по неизвестно каким образом в космосе припрыгал на площадочку и куда-то упрыгал с площадочки. Ну, видимо, путешественник по космосу. Хорошая анимация, но непонятно зачем она нужна. Никаких новых, там, ни повышения бафов, ни еще чего-то на шанс получения персонажа не дает. Просто приятная анимация, не знаю, зачем она здесь. В целом, видеоролик можно считать законченным, потому что все анимации мы с вами поговорили. Не забывайте нажимать лайк, писать комментарий, делиться с этим видео с друзьями. А с вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч. Надеюсь, вам ролик понравился. Пока!